избавиться от долгов в жизни, а также от неприятностей можно, если человек носит зеленые носки. Поэтому, если человек одевает зеленые носки, он избавляется от неприятностей. Причем, чем выше голенище зеленых носков, тем больше у человека шансов быть ну, более успешным в жизни. Поэтому носите зеленые носки. Я не получается зарабатывать деньги. Носи зеленые носки. Я говорю это серьезно, носи зеленые носки. Но у меня не получается влюбиться, носи зеленую майку». Ходи в зеленом свете, а также делай так, чтобы облучаться в зеленом свете. Я вам говорю, это решение очень быстро приводит человека к тому, что он в жизни решает все свои вопросы. То есть становится богаче, появляется материальное благополучие и так далее. В зеленом освещении человек начинает себя чувствовать легче, и боль исчезает. Когда у вас заболит зуб, приложите к щеке зеленую тряпочку. После этого на протяжении одного часа боль исчезнет, быстрее даже, за 20 минут. Вы должны знать, если вы пьете из зеленого стакана, то тогда вы поумнеете. И ваша жизнь будет очень хорошая. Самое лучшее для материального благополучия – это пить из зеленого стакана. Наливайте в чашку зеленого цвета. И после этого наливайте воду холодную, она чуть-чуть стоит и начинает Один из, элементов заключается, один из элементов влияния заключается в том, что человек находится в таком энергетическом пространстве, где определенные энергии постоянно держат его за ноги. Это энергии Грегоров, энергии чьих-то мыслей, образов и так далее. Это находится слоем над землей. Так вот, данные системы они мешают человеку вырваться и жить счастливо. Данные системы больше всего боятся зеленого света. Или зеленого цвета. Не напрасно в странах ислама очень часто можно встретить свечение зеленого света и так далее. Очень не напрасно плохие энергии. Если человек болеет, это не я придумал. Если человек болеет, и ему очень больно, достаточно этому человеку получать зеленое освещение. В зеленом освещении человек начинает себя чувствовать легче и боль исчезает.